Бля, ебать, как это все по-другому ощущается. пацаны, блядь, пещера намного эпичнее. Ох, ебать. Ох, ебать. Ебать. Ой, блядь, вот эта пизда. Она такая большая, нахуй. Всем респект, братва! С вами радио 120 Гигабайт. И вот мы наконец-то в No Man's Sky VR. Я вам долго обещал попробовать. Сегодня мы наконец-то пробуем. Я запускаю э, этот режим первый раз. Когда они добавили поддержку VR, которая бесплатная совершенно, да? тебе не Skyrim, которые надо отдельно покупать, да? Это реально поддержка VR. Это очень охуенно. Я запустил новую игру. Сейчас идет загрузка. Все это выглядит крайне плохо. По крайней мере, пока что лагает. Если вдруг будет слишком долго, я пойду просто загружу какой то из своих сохранений. Если мне будет слишком... Тяжело в vr там починить свой корабль. А вот и я. Ух, ебать, ты лагаешь. Хэтн Сигма. Система Мичитока э, 7. Новое открытие. Бля, ебать, как это все по-другому ощущается. А как ходить? А, только так? Я так не хочу. А можно? Есть локомоушен, интересно. Блять, как она по-другому ощущается в vr е. это пиздец просто, ребят. Выполняется активация костюма. Заведите руку за плечо, нажмите RG. Ага, RG, чтобы взять мультитул. Тем же действием мультитул можно убрать назад, если уже держите его в руках. Вот так вот. Вот это мультитул. Заебись. Заебись. Используйте сканер мультитул, чтобы найти натрий. А как нажать на сканер? Вот так, типа? О, слышь? Сканирование. Да ну нахуй. На. И чё? Сканер. Ага, ферритная пыль. Хорошо, нужна ферритная пыль. Для передвижения по планете поиска ресурсов используется перемещение телепортации. Мне можно найти разные тип перемещений и параметр устройства R. Да, я сейчас так и сделаю. Настройки. Тут все две. Да, плавное. Все, поставили на плавное. Давайте посмотрим, как это сейчас будет. Выглядеть. Я не понимаю, как плавно передвигаться. А, вот так вот. Так же, как. Ау! Опять пидоросня меня пиздит. Так же, как в Майнкрафте, зажимая левый триггер. Это, если честно, не самый удобный вариант перемещения. Я сейчас сдохну, кстати. Я сейчас сдохну, ребят. Можете меня поздравить. Поздравляйте меня скорей. Мне нужно много фиолетной пыли. Я не успею ничего починить. Я не успею ничего починить, твою мать! А! Все, токсический урон пошел. Мне пизда, ребят. Игра намного медленнее идет в VR, как и большинство игр на самом деле подобных. Обожаю токсические планеты. Это просто охуенно. Давай. Это просто заебато. Я вижу какие-то определенные технические проблемы, ребят, в игре. Во-первых, не прогружаются некоторые. Текстуры. Во-вторых, я не могу сказать, что игра действительно хорошо оптимизирована. Вот тут вот ребята какие-то есть. Они вроде не самые агрессивные. Это, наверное, хорошо. Вот, собрали. Устранить повреждение сканера. Хорошо, как это сделать? Бля, ну мне пизда, пацаны, я сейчас умру. Почините сканер. Чтобы открыть меню, укажите на свою левую руку. Вот так, типа? Инвентарь. Во, ебать. Я умру сейчас, да? Все, я сейчас умру, ребят. Все, починил, да? Все, что я успел сделать, это починить сканер. Сканирование. БАМ! Нам нужен натрий. Натрий вон там. Я не успею, ребят. А еще мне не нравится, что когда я иду, у меня сужается у -у угол зрения. Бля, давайте графон поставим попроще, потому что он э, ну, лагает. Давайте поставим стандартные настройки, во-первых. При этом э, в VR намного проще привыкнуть к не очень хорошему графону. Нихуя ты прикольный какой, ёп твою мать! Так, э, натрий. А как я собрать? Находясь в активной зоне, появится линия, ведущая от вас к этому объекту, взаимодействовать с объектом и его к, к себе. Вот так? О, ебать, это прям вырывать надо. Перезарядить систему защиты вредных факторов. Вот как сделать? Инвентарь. Изи. Я еще не успел сдохнуть даже, пацаны. Так, а вот это, кстати, сделано довольно-таки удобно. Насчет сканирования там и так далее. Выполняется активация э, экзокастюма для до отмеченного сигнала. Мне надо сначала отсканировать и найти побольше натрия. Все, я понял, как бежать. Замечательно. Тут надо прям их отрывать, прикинь. Вот так вот. Блять, это очень прикольно. Вот это круто реализовано. Это мне понравилось. А, давайте перезарядим быстренько систему. Прям по полной, чтобы она была. Все, она на максимуме. Система обеспечения на максимуме. Все у нас все полное. Мы молодцы, мы не сдохли в VR. Я если честно думаю, что мы сдохнем. Конечно, вот это вот печаль, когда иногда не прогружаются текстуры. И я скажу, если честно, что игра плохо оптимизирована под VR и имеется в виду не само управление. Это все сделано очень прикольно. Имеется в виду именно оптимизация игры, потому что видно, что ну лагает. Даже несмотря на то, что я снизил настройки, но опять же ощущения в самом VR очень клевые, потому что ну круто, когда в VR тебе дают свободу. Свободу передвижения, свободу э, взаимодействия. Это пиздата, это редко встречается, потому что VR очень ресурсно-емкая технология. Восприятие самой игры планеты намного более эпичным, просто в миллионы раз эпичней. Конечно, глюки делают игру, ну, типа, не настолько приятной. Видите, пока она прогружается, у меня все дергается. Наверное, у вас видно, что картинка дергается, да, тоже. Это, конечно, огромная печаль. Но я надеюсь, что разработчики просто будут дорабатывать этот э, режим. Потому что именно с точки зрения геймплея все хорошо. Мне нравится, как все реализовано. Мне не нравится, как все реализовано технически. И хороший. Ты мой какой хороший. Смотри, какой прикольный. Сука, да, блядь, пидор, а пидор. Извини. Бля, я думаю, с него что-то должно упасть. Ой, погоди, да, я натрий соберу. Все, здесь у нас, значит, э -э наш космолет. Пусть это будет такой первый взгляд на VR-версию игры. Но я вижу, что, естественно, на данный момент она немножко, ну, типа, она слабо играбельна. Она слабо играбельна, то есть это круто, как дополнение, а все-таки это было бесплатно, как в отличие от беседки, да. И Карима Hello Games выпустили просто неплохое, конечно, с точки зрения геймплея, но не с точки зрения технической, да. Дополнение к игре это VR-режим. Я немножко учусь, как тут этим всем заниматься, как тут открывается все это. Вот, дикдрагент получил. Так, а тут что надо делать? Аварийный маяк. Так, все, это сохранили. Сценарий, интеграция. Такая удалена, возможно, ошибка. Нихуя не знаю, что это значит, но хуй с ним. Транслирую. Получен сигнал. Инициализация проверки целостности системы. Исследователь разбившийся корабль, держи РГС, стоя рядом с кораблем. Появится линия, ведущая от вас к этому объекту, чтобы взаимодействовать с объектом, потяните линию к себе. самолеты кажутся очень детализированными в vr Почему их называют самолеты? Ну, короче, корабли вы поняли. Космолет мне нравится больше. Они прям смотри, вот Здесь прям, блядь, трубочки там вся хуйня, здесь, блядь, двигатель. В VR- такая штука очень круто. А вот так я сижу за ним, да? О, ебать, пацаны, когда тут сидишь, звуки дождя, который идет там. Они такие приглушенные. Я сейчас на наушниках. Это так пиздато, блядь. И вообще, это все такое пиздато, ну прям как настоящий. Это смотри, как клево. Я нахожусь на неизвестной планете без снаряжения, в полном одиночестве серьезная опасности. Я не могу вспомнить, какие обстоятельства привели меня сюда. Собственно, я вообще ничего не помню. По крайней мере, этот корабль кажется, меня узнает. Падаль управления реагирует на мои прикосновения или на мой экзокостюм. Я еще не на этом свете этот корабль, мой спасательный круг, билет к звездам. Ну понятно, здесь стандартное все начало. Здесь все стандартное начало, здесь все уже понятно. Что это за хуйня там огромная? Видишь, там, блядь, что-то ходит, блядь, здоровая. Так, импульсный двигатель, сломался. Нужен герметик, нужна металлая ошибка, хорошо. Блядь, это я так буду управлять, я же охуею так управлять. Вы что, ебанутые? Серьезно, я так буду управлять. Вы думаете, я смогу? Я, наверное, наблюю, пацаны. Типа, вот это ускоритель, я должен был тут взлететь, да? И вот этим я должен дерьмом управлять. Ебать, это будет полный пиздос, пацаны. Я тебе отвечу. Бля, ну очень круто играется, ну лагает. Единственная проблема. Сделано круто. Красиво. Крутое взаимодействие. Взаимодействие сделано. Клево. Единственное, что ходьба мне не нравится, как сделано, но к этому можно привыкнуть это не критичная вообще проблема. Основная проблема, которую я вижу здесь, это техническая составляющая. А как выйти? Вот это я должен поднять. Во, я вышел. Точка стальной сохранения. Отлично. Так, потихонечку обучаемся. Потихонечку. Стоп лучезарный это наш замечательный, великолепный, идеальный, красивый такой корабль. Рекомендация: отремонтируйте двигатель корабля. Для ремонта звездолета требуется набор произведения товаров, добытых предметов, продлин. Да-да-да-да. Так, я думаю, этого достаточно хорошо. Теперь откройте инвентарь. Нам надо создать. Инвентарь создаем Быстро. Металлическая обшивка. Бам. Изи, изи. Вот это сделано круто. Вот это сделано удобно, охуенно и понятно. Пожалуйста, Hello Games, я вас умоляю. Оптимизацию. Подвезите вы в этот режим, блять. Я буду в нем хуярить, я буду худеть в нем, понимаете? Все. И вот сюда мы э, помещаем обшивку. Но это еще не все. Мне нужен герметик. Ремонт звездолет частично завершён, Поднимитесь на борт, проведи диагностику корабля. Хорошо. Поднимаемся на борт. Критический повреждений звездалют отсутствует важной составляющей, например. Я уже столько раз, блядь, все это проходил и все время забываю, что надо делать, твою мать. Попросить помощь у кого? Попросить помощь? кого? Я попрошу помощь? Ликвидация при анализе интеграции поблизости обнаружен герметик. Извлеките планетарную карту для ячейки из аварийного маяка. Припас внутри аварийного маячка. Найдите герметик. Во, вот сюда нам. Я заглядываю внутрь копуса маяка, Он способен только передавать сигнал без, И внутри него находится планетарная карта. Заебись, забрать планетарную карту. Выделите карту, нажмите R, чтобы маршру... проложить маршрут. Планетарная карта, Что за херь? И что мне все делать? R проложить маршрут. Так, что за звук странный? Че? А, это вот этот хуйня так шумит. Я думаю, у меня какой-то фон здесь, блядь, включился. Так, все, отмеченные координаты. Надо дойти до них, я вижу, я вижу. Охуительно просто. Мне еще и бури не хватало здесь. Пожалуйста, не надо бурю. Не надо умоляю, блять. Бля, ой, блядь, ой, блядь. в пещеры или здание, зарядите натрием системы защиты вредоносных факторов, чтобы найти натрий, укажите заднюю... Да я знаю, ебать, пошли. Пещеры нет, пацаны. Есть пещера. Блять, как-то здесь немножечко опасно. Ау. Тихо, тихо. А. Так, давайте подождем, хорошо. Ебать, пацаны, блядь, пещеры намного эпичней выглядят. Видите, вот эти глюки, вот это вот какой-то эффект есть, который э, ломает графон. Ебать, как это все эпично и охуенно, ребята. А затемнение по краям вер, блять, нашел, ёпта. Я, правда, не его искал, но я его нашел, это охуенно. Оно мне нахер не уперлось, если честно. Там долго с бурей-то еще, все? Долечу да я дось до верха? Вот это хороший вопрос, конечно. О! Изи. Продолжаем наш путь. Буря закончилась. Все, заебись. Что это? Он не добывается, да? Не добывается. А -а -а -а -а -а! Блять, что это за хуйня? А -а -а -а -а -а! Блять, куда он делся? Вот я пересрал, я первый раз увидел это дерьмо. Твою мать что-то было. Не пердеть на меня, понял, сука. Будешь меня пердеть, я тебя разъебу. Оружие разряжено. Ну, заебато вообще просто. Ты добрый, да? Ты не злой, ты очень добрый, хороший и не будешь меня трогать, правильно? Так, все, мне нужна базу срочно. Давайте хотя бы в космос поднимемся. Давайте просто поднимемся в космос. Ну клево же, что есть VR-режимы. Он круто сделан, ну почти. За исключением, блять, его ебаной технической части. Все, здесь ничего нет, ребят. Здесь ничего нету. Давайте быстро берем углерод, чтобы перезарядить. Вот. Я просто боюсь себе представить, как это все работает на плоти. Наверное, просто отвратительно и ужасно. Так, что тут еще было? Здравствуйте. Ух, ебать. Ну, блядь, ощущается это, ребята, в VR, вот это вот все, Ну очень клёво, ёб твою мать, ну очень клёво. Кстати, можно включить обратно пиздатый графон, потому что лаги никуда не делись и с ним. О, можно сесть на стул, смотри. А, нет, можно его покрутить. Давайте лагать, блядь, с хорошим графоном, хотя бы. Види? Смотри, какой сразу стал пиздатый графон, ты посмотри, а! Так, и что мне надо сделать? Я что-то забрал, да? Чё я забрал? Открывается архив журнал журнала, так, по, да, да, да, да, да, да, да, да. И это все мы знаем, это все мы видели, братан. Значит, сейчас ты что забиху? Все, что мне нужно, забрать припасы, я забираю припасы нахуй. Все? Здесь больше ничего не могу забрать. Проверенные навигационные данные, это я забираю. Я забрал их, Выполнено. ремонт виздалят по на гермеске. -гермес. Все, это классно, это классно. Пойдем теперь обратно. Где мой виздалят? Где? Где виздалят? Саня, я забыл, его и он меня не отображается, прикинь. Система жизненного обеспечения 50%. Систему обеспечения мы можем зарядить кислородом. Я его собирал, я помню. Где она? Вот она. Кислород. Отлично. Стоп, используйте анализирующий визор, чтобы найти звездолет. А, вот, поднимите левую руку. Левую руку, отведите за голову, нажмите LT, чтобы включить. Нажал, ничего нет. Анализирующий визор, я не буду, как я его включил сейчас. Двугглеродные нанотрубки мне нужны. Не дается обнаружить сигналы из звездолета. Рекомендацию снять анализирующий визор. Хорошо технологию. Технология. Изи, блять. У меня все было. Создал? Завершить установку. Я же завершил. А, все, я не завершил, я его создать создал, но мне нужно было вставить это дерьмо. Все, я дал Все четко. Все. Проанализируйте объект на придет возможность получения наград. А как это сделать? Пацаны, не работает. А, ну звездолет я вижу, все здесь нах, короче. Я хочу просто починить звездолет и затестить полет, ребят, с вами. И все, больше я ничего не буду. Я просто понимаю, что он ну, неиграбельно, Вот это вот... Вот это вот... Просто идут просадки, которые могут быть для вас незаметны, потому что э, у вас стоит 60 FPS, а возможно там с 90 просаживается до, до 70. Но когда играешь в VR, это намного заменит. То есть VR играет, например, 60 FPS нереально. Для тебя это будет просто блеватрон. Ты будешь блевать, и это будет слишком, слишком низкий FPS, понимаешь. Ну, по крайней мере, глюки вот эти вот вы должны видеть. Я думаю, они записываются. Играть в эту игру в VR просто охуенно, им осталось техническую часть доработать. Потому что технический VR очень плохо работает. Это касается и просадок, и прогрузок, и каких-то глюков, и вот этого непонятного отображения ну, короче, ну плохо, плохо, плохо, э, с технической точки зрения прям беда. Но если говорить про все остальное: про геймплей, про ощущения, про атмосферу, про взаимодействие с предметами, то это просто, блядь, очень круто. Эта игра, как будто вот для VR и создавалась. Так, вот наш дорогой, замечательный, великолепный звездолет. И мне нужно очень сильно на нем полетать, ребят. Просто вылететь хотя бы в космос. Давай. Давайте вылетим в космос. Здравствуйте. Отремонтируйте импульсный двигатель. Откройте э, меню. Устанавливаем. Что-то мы... А, герметик мы поставили. Все, easy. Взлётный ускоритель, критические повреждения. Мне нужен чистый феррит и, и, и диг. Ди, ди, блять, что? О, нет. Причинить взлётный ускоритель и гидронный гель. Где их взять? Причинить взлётный ускоритель чистый феррит. А, статус ремонта требуется продвинутый материал. Рекомендация, разместите портативный очиститель. Очиститель преобразует простые материалы. Большой заряд после обработки. Хорошо. Получить э, дигидроген. Он где-то здесь был. Прям мы, мы же шли и проходили кристаллы дигидрогена, помните? Где-то дигидроген заебал. Вот он ты. Вот я с проходили. Так, ты добрый. Да? Ты не будешь строго дядю Артема, который, блядь, в Яре охуевает и так, да? Ты же хороший. Так, собрали, собрали. Создать, дигидроген. Найдите фрагмент кристалла в инвентаре. Анализ. Все, получили там, что там, не неважно. дегидроген? Все, идем сюда. Гель. Создали, это изи. Мне надо только полетать, ребята, пожалуйста. Давайте я полетаю, и все будет классно. Так. Инвентарь. Но это еще не все, я знаю, мне еще чистый феррит создавать, пацаны. Готово. Все. Чистый феррит создается из ферритной пыли. Но мне нужен очиститель. Для очистителя наверняка что-то еще понадобится, правильно? Создать металлическую обшивку. Это будет easy. Металлическую обшивку мы создадим. Готово. Меню создания. Вот. Вот. Ну? А, вот, вот так это делается, ёпты, бля, такой страны еще нет. Ладно, ставь. Иза. Так, теперь мы заходим в него, стандартным нашим движением. Кладем туда ферритную пыль, а топливо, кладем туда углерод. Все. И будет чистый феррит, начинай. Бля, ну вот это все играется просто охуительно, очень удобно, очень клево. Я в восторге, честно вам скажу, я просто в восторге. Проблема в том, что игруха лагает, блядь. А все остальное, блять, охуено. Халогеймс, пожалуйста, почините. Все, Изи, починили? Так, погоди. Хочу тебя забрать, подобрать. Подобрали? Все? Теперь можем улетать, да? Я хочу улететь. Ух, ебать! Ах, ебать! Ебать! Ой, блядь, вот это пизда! Вот это пизда, пацаны. А вот это, ребята, а вот это называется блеватрон. У как это пиздецово! Но это очень клево, конечно, это охуенно! Вот это, значит, рычаг управления. Я реально его держу, и управляю геймпадом. Но, ебать, это, конечно, испытание для вашего эм, замечательного, великолепного и аппарата еще то. Честно вам скажу. Все, мы вылетели в космос. Так, используйте рычаг управления двигателем для изменения скорости. Ну вот же, рычаг управления двигателем. Это медленный, это быстрый. Проверьте ускорение с помощью ЛТ. Вот так мы останавливаемся, правильно? Вот так мы летим быстро. Сейчас. А если я нажимаю на ЛТ, зажимаю, я начинаю лететь быстрее, я понял. Причем оно такое постепенное довольно-таки, это ускорение. Бля, в космосе, к сожалению, тоже лаги, ребят. Хочется отлететь куда-то подальше от всего этого и а, заценить систему так, со стороны, скажем так, да? Управление здесь тоже охуенно удобное. Держите вниз, чтобы проверить э, работу импульсного двигателя. Ага, вот как надо, импульсный двигатель. Очень круто, когда ты вот так летишь, ты такой, ебать, я, блядь, в космосе, сука, ты посмотри на это дерьмо, ребята. Ну, импульсный двигатель, это круто, но мне нужно, подожди, мне нужно обычное ускорение, я хочу облететь вот это все, немножко отлететь. А, блядь, резкие повороты, ребят, резкие повороты, это вот пиздарики, да. Я хотел вот, да, вот на, на планету посмотреть. Ебать. Ебать! Скорость ощущается очень клево. Давайте остановимся. Прям вот так вот встанем на месте. Вот эта планета, с которой мы улетели, это еще одна планета, я не вижу космическую станцию. А если я сделаю вот так вот, я ее увижу. Я ее не увижу. Я, конечно, я могу, конечно, на планету ее направить, но, если честно, я бы направил лучше на космическую станцию, просто чтобы не побродить. И двигатель. Вау, wow, nice. Все проверили, нормально работает. Пожалуйста, назови себя. Меня зовут Магрос Вибик. Я Казакотекатле. А меня зовут Гмасварик. Представился. Ты не, нет, я не Гмасубик, я Гмасварик. Я не Казакоте, нет, в одиночестве. Ты что, наркотики понимаешь? Трансляция при вас также неожиданно началась. Последний фрагмент сигнала похож на координаты планеты. Введите координаты. Я не хочу никакие координаты планеты водить, Я хочу, блять. Блядь. Ну нет, чуваки, я в ахуе. Вот это очень круто, нахуй. Вот это, блядь, ебать. Бля, вы просто не чувствуете то, что я чувствую. Я прекрасно понимаю, что вы смотрите это все с экрана монитора, такие, ну и хули. Ну, блядь, это пиздано. Я в шоке, нахуй, просто. Пиздец. Бля. Да, да, да, трансляция первый раз, как мне это знакомо. А, короче, координаты планеты, это охуенно. Это просто охуенно, но ну, идите-ка вы нахуй со своими координатами планеты, да? Ух, ебать. О, вот я вижу, кажется, вот это дерьмо, кажется, вот это вот дерьмо, ребята, это космическая станция. Я хочу на космическую станцию залететь, просто посмотреть, как там, пройтись там, да, там и так далее, именно в VR. Мне очень сложно на нее нацелиться, пацаны. Ну-ка. Вот сейчас я вроде как на ускорении лечу туда, куда мне надо. Это, насколько я понимаю, вот это, да, это все таки космическая станция. Я лечу мимо той планеты, на которой меня ждут. Потому что я не хочу, естественно, туда сейчас идти. Мы по планетам уже побегали, там страшно глючит. А вот на станции мы не были. Пожалуйста, скажи мне, что это станция. Что я сейчас подлечу к станции, да? Да. Останавливайся. Автоматически же остановка нет? Да! Ебать! Ебать! Она такая здоровая, сухая, блядь! Блядь, теперь попробуй залети еще туда, куда тебе надо, блядь, Артем. Она такая большая, нахуй! Она просто здоровенная, ёбта, бать! Бля, это вот, бля, ну пожалуйста, я молю, почините игру, почините это, почините эту игру, пусть она работает хорошо в VR, это, это, это очень эпично, и вот здесь космос становится охуенным, ребят, он в обычной игре просто параша абсолютно кальная, абсолютно его не чувствуешь, тебе на него насрать, понимаешь, что в этот космос вылетаешь, а в VR, в VR ты чувствуешь этот космос. Он настоящий, огромный, понимаешь, он. Сейчас надо еще попробовать залететь в этом VR, е. ебать. Это очень. Неудобно. Вообще, не нет. Это удобно, ребят. Это удобно. Для VR а это, поверьте мне, очень удобно. Что случилось? Все, залетаем. Загрузка была. Все, я понял. Фу. Здравие. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Ну слушайте, здесь, конечно, пока особо делать-то нечего, да? Давайте просто побродим. Она очень клевая тоже ощущается, ребят, эта станция. Там тут летает и туда вот прямо вот сейчас мультиплеер. Это будет просто эпик. На станциях особо не глючат. Вы видите, все нормально работает, нету просадок, нету здесь каких-то глюнов, которые были на планетах. Пожалуйста, я вас умоляю, только что здесь какие-то были глюны. Но все равно их не так много, там прям постоянно, здесь, ну, как бы так, терпимо, да? Здесь все терпимо. Если бы они сделали все это на достойном техническом уровне, блядь, я бы поехал в их штаб-квартиру, блядь, или сдул бы анус каждому сотруднику. Ладно, я бы так не делал, но... Это очень пиздато, я очень рад, что они э, вообще ввели этот режим. Я вот сейчас играю, мне несем кайфово, несмотря на все проблемы, несмотря на все лаги, мне все равно очень нравится. Это все равно очень круто. Но, пожалуйста, просто поправьте, просто поправьте. Э, я буду ждать, пока они будут ее обновлять, я буду чекать, я буду смотреть. Я буду надеяться очень сильно, что они поработают над оптимизацией, над вот этими глюками, в основном графическими. Давайте, короче, долетим все-таки на эту планету. Полетели. Давайте долетим на ту планету, на которую они хотят. Мы посмотрели здесь все в принципе. Вот, на максимум. Теперь погнали. Ебать! Ебать! Здесь очень круто скорость ощущается. Мне хочется все исследовать теперь. Вы представляете, насколько это интересней VR стал. Это просто в миллионы раз интересней VR. И вот этот весь такой довольно-таки скудный э, визуальный стиль игры, который похож там, все планеты там, друг на друга похожи были, да? Ой, блять, ау! Твою мать, все таки блядь, разъебался, а? Спокойно, давай, давай, давай, давай. А слушай, а зачем я так делаю? Блять! Разъебу сейчас свой звездолет, не успев, блядь, полетать. Да. Вот так надо было сделать сразу вообще-то, да. Так вот, найдите золотой самородок в инвентаре. Вот и здесь можно пока ты летишь, что такое? Так, инвентарь, значит, там. Золотой самородок, да, там анализ. Вот. Ну сейчас мы уже, правда, прилетели. Давай, приземлимся сейчас, посмотрим. Блять, это плохая планета, это плохая, я вижу, она мертвая, она, она ужасная, здесь будут, убив... здесь будут меня убивать. Вообще как батя приземлился, понимаешь? Ой, и такая пыль, плоская, правда, в кал, ну, дышусь. у нас здесь по вредным факторам? Ничего? Нет, вредный фактор огненная планета, замечательно, охуенно. Все, далее нужные чертежи, чтобы дальше развиваться. Вот, короче, компьютер базы ландшафтный манипулятор, чтобы пенисы, короче, делать. Это все очень круто, это все очень классно. Я не буду часто делать, ребят, вы меня уж поймите, да? И здесь хочу с вами закончить. Почему? Потому что вот внутри звездолета здесь реально круто. Ладно, ребятки, я думаю, что это все на сегодня, по крайней мере. Напишите в комментариях, как вам вообще оно. Бля, как охуенно, смотри, написано, мародер, блядь. У меня предвензия только к технической части. С точки зрения геймплея, с точки зрения адаптации под VR, все просто очень круто, все охуенно, все великолепно. Ребятки, поставьте обязательно лайк, не забудьте подписаться на канал, если вы не подписаны, конечно же, написать в комментариях, что мне делать дальше, снимать ли мне дальше, или... Может быть, постримить ее вам. Просто что-нибудь хорошее в комментариях можете написать. Например, Мародер, молодец, спасибо за видео, такой классный, такой классный. Ну, что-нибудь такое, напишите, пожалуйста, я с а, Поделитесь видосом с друзьями, потому что именно это помогает а, набирать просмотры. Только так я смогу на Ютубе хоть чего-то достичь, потому что сам Ютуб не нихуя помогать не будет. Надежда вся только на вас, ребятки. Ну, а на сегодня у меня это все. С вами был Мародер, 120 гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу.